Интересуетесь покупкой автомобиля на аукционе Копар? Стойте! Вам нужен мой инструмент автохакера. Это секретная разработка нашей лаборатории Cars from West. Этот инструмент поможет вам найти лучший автомобиль на аукционе и никогда вы не купите кота в мешке. С помощью инструмента автохакера вы узнаете, кто продает машину, стоимость ремонта и примерную ставку, за которую автомобиль продастся. Если автомобиль уже был продан, вы узнаете финальную ставку, за которую автомобиль продался. Звучит интересно? Тогда позвольте мне за пару минут пройтись по инструменту автохакера и показать, что он сделает для вас и почему этот инструмент просто вам необходим в покупке автомобиля из США. Интересно? Тогда давайте начнем. Поехали! Позвольте в этом коротком видео показать вам, что такое инструмент автохакера, для чего он и как им пользоваться на аукционе Капарт. Перехожу на страницу самого аукциона Капарт. Вот, пожалуйста, перед вами 2014 года Tesla Model S. Нам известна оценочная розничная стоимость. Нам сейчас скрыт номер ВИНа, если мы не зарегистрированы. И больше никакой информации нету. Что дает вам инструмент автохакер? Инструмент автохакер, когда вы установили наш плагин на Firefox, Mozilla, либо на Chrome, появится вот такая информация «Автохакер ту. Давайте разберем, что вам показано. Во-первых, вам показывается продавец. целых. Это означает... Либо это перекуп, либо это какая-нибудь компания, либо это страховая компания. Страховые компании – это самое лучшее, что может быть. Покупайте, старайтесь машину у страховой компании. В данном случае это прогрессив. Нам показывается полный вин машины и нам также показана оценочная стоимость. И что очень важно, что скрывает Капарт – это стоимость ремонта. Repair cost Он здесь показан, что на эту Теслу при оценочной стоимости 54 750 долларов оценка ремонта стоит 3 тысяч долларов От того мы можем предугадать примерную оценочную стоимость машины estimated cost это наш алгоритм который мы сами разработали он показывает что машина будет 26500 представляете какое совпадение часто 80 90 процентов случаев наша оценочная стоимость правильная в данном случае вы видите хотите получить сегодня вы можете купить автомобиль за 26 500, как раз таки стоимость нашей оценки это конечно большой плюс также вы можете рассчитать калькулятор если например вы хотите купить машину за 26 500 он показывает вам все цифры, стоимость сборов аукциона Капарт и также если вы хотите купить машину через нашу компанию Cars From West, он покажет стоимость нашей транзакционной фи, стоимость нашей комиссии и от документов. Того получится 27 732. Дальше мы можем помочь вам отправить машину в любую точку мира. Для этого вы можете также просчитать доставку. У нас показаны все самые популярные порты, с которого мы отправляем. В данном случае это Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Савана, Чикаго, Хьюстон. Выбираете самый ближайший. По умолчанию он это будет показывать. В данном случае Нью-Йорк примерно 340 долларов будет стоить машина. Калькатор показывает седан. Если машина большая или это трак, цена будет варьироваться, поэтому нужно уточнить перед покупкой. Также морем. Мы можем прочитать вам отправку, в принципе, практически в любой порт. В данном случае я взял Одесса, 1000 долларов. и того вам покажет стоимость, которую вы заплатите до вашего порта. Если вам интересно, вы всегда можете проверить отчет ВИН. Я всегда это рекомендую. Перейдет на наш ресурс который вы можете использовать и также в комментариях посмотрите здесь я укажу вам купон который вы можете вот здесь указать а, давайте я вам его покажу у нас авточек стоит 3 доллара карфакс 3 доллара если вы ведете купон автохакер вы получите Отчеты по себестоимости. Афлочек за 2 доллара, Карфак за 2,25 и оба отчета за 4 доллара. Это мой маленький вам бонус. Если вы хотите заказать его через наш сайт, делайте Send Inquiry, он перейдет на нашу страницу Cars from West, где вы можете ввести и поставить ставку. Преимущество нашего инструмента также, здесь видео, он показывает другую машину, это 2018 года Porsche Macan, тоже вся информация, оценочная стоимость, стоимость ремонта 36 тысяч, а стоимость оценочной, сколько мы предполагаем, что лот будет продан, здесь 27 тысяч 29 тысяч, и, что важно, когда лот продан, он вам покажет публичную ставку, за которую лот ушел, в данном случае это 35 тысяч 500 долларов, это просто фантастическая информация, которую вы можете использовать, чтобы посмотреть, за сколько машина была продана в... Ну, в предыдущем И очень важно, для чего нужен Это, чтобы находить котов в мешке Смотрите на это 2017 года Lexus GX Просто красавец Видите, продавец Twin Turbo Большой восклицательный знак Это будьте внимательны Здесь показано, что машина была продана за 27 тысяч долларов, но такой же автомобиль с помощью нашего инструмента вы можете найти, и он продавался до этого вот в таком состоянии, где он продал за 12 тысяч, и продавала его страховая компания USAA. Вот с такой машины он превратился в такой, и автохакер, инструмент, позволяет вам не купить кота в мешке. Спасибо большое за внимание, с вами был Андрей Иванов, компания Cars From West. Устанавливайте плагин на Firefox, на Chrome, используйте его, никогда не покупайте катамички. Пока!